Ты хочешь Привет. попасть в известный видеоблог? Хочешь, мы найдем да. тебе мужичка? Да, Привет, нет, нет. Найдите мне мужичка. Давайте все вместе найдем ники мужика. Пожалуйста. Сплел сейчас пару браслетов. Могу показать вам, как я их фотографирую, чтобы потом выкладывать в Инстаграм. есть вот такая доска. Вот. Специальный такой инстафон. Я его кидаю туда где посветлее вот и собственно на окно себе да и пытаюсь это все дело фотографировать вот так вот накидываю там беру свой телефон и пытаюсь сделать чудо примерно вот таким образом Привет. Привет. Можно там берёте? Да. Я готов. Фотосессия посвящена эмоциям, Вот поэтому мы все в белом, на белом фоне, и чтобы выразить все э, чисто свои утренние эмоции. Говорят, можете выражать любые, но желательно позитивные. Посмотрим, что у нас получится. Юля, хочешь попасть в кино? Я сейчас покажу телефон прямо на... но ну, ты уже попала Всем привет! Секонд еще закрыт, стоят чуваки, модные, кажуальные, а холодно. Они такие своими вот этими голыми ладышками стоят, перебирают с ноги на ногу, ждут открытия. Вот, чтобы не опоздать, купить модную шмотку. Вот, и вспоминаю, как приятель один мой сказал мне как-то уже, наверное, лет восемнадцать, что ли, был разговор. Прикинь, говорит. Вот эти вот шмотки. Вот я говорю, покупаешь футболку. Вот. А это говорит, та футболка, которая, говорит какой-нибудь нигер гомосексуальный в очко жарился. Так, прости, пожалуйста, я перебила. А, ну что, пришла пора собирать второй стеллаж. Один у меня уже стоит, а вот второго еще до сих пор нет. И я уже вот четвертый день не могу его собрать, потому что никак не могу найти на это время. у меня вот такая вот отвертка. Если бы у меня была такая автоматическая отвертка, то я бы это сделал в три раза быстрее. Yeah, yeah, yeah. Ввиду того, что много заказов приходит ко мне из-за рубежа, мне приходится пользоваться услугами национальной почты. А в нашей стране эта национальная почта называется Укрпошта. И если этот сервис... После того, как вы отправите посылку, он достаточно неплохой, и у меня даже часто бывало, что до Соединенных Штатов Америки посылка доходила буквально за неделю, то вот прием почтовых отправлений – это, конечно, каторга. И я всегда стараюсь выделить какой-то определенный день людям, которые там работают, платят очень мало денег, и они не особо заинтересованы в качестве обслуживания клиентов. Вот. Плюс там а, продают всякие лотерейки, а, там принимают коммунальные платежи. Вот. И поэтому так происходит, что именно на Укрпоште, как и в общатбанке, и там, а, например, всяких поликлиниках, а, слетается и там сходится большое количество бабушков и дедушков. Вот она родимая, смотрите, какая у нее вывеска грандиозная. Со времен Савка не менялась. Вот так вот это все выглядит. Е-е-е-е! Yeah, yeah, yeah! Николаевские репортеры во всей своей красе. На почту я не попал, учитывая то количество народа, которое я там увидел. А мне надо стоять, ну, минимум, исходя из практики, часа полтора. Сейчас будем пробовать пробивать другое отделение. Вы смотрите. Это, это просто фантастика сегодня по Здравствуйте. А вы работаете? Да. Отлично. Спасибо. До свидания. Ура! Ура! did so could so is that that цвет Неви, как мне нравится, огромнейший такой вот молот поедет в Испанию, вот. и так вот он мне что-то прям нравится, что аж аж не хочется отдавать. Теперь <соцентричные> я не возьми Куда Сквозь решетку солнце мне Заиграет и забрыгает копей. Ну что, дорогой мой, пришла твоя пора Ах. Вот открывать Пуэрчик, наверное, самое любимое Дело Красота что ты столько о паракорде сколько знаю о нем я если честно я о нем ничего не знаю помню случай один это наверное был год 97 может 7, может, восьмой играл я тогда пел скорее точнее в группе пнд было это на севере и у нас выступление вот, а приехала выступать на, ну, на рок фестиваль и вот, и приехала выступать группа, которая мне очень нравилась, из города Инта, называлась «Егморт». «Егморт» — это в переводе с языка коми «весной человек». Вот, группа вообще бомбовая. Сейчас, к сожалению, лидер группы Виталик уже ушел из этого мира. Вот. И вот мне такой говорит, «А давай, — говорит, — торынчеку хлопнем, вот. как можешь ему отказать, ну соответственно я говорю, конечно, давай, вот, ну и собственно выбивая я там не помню пару или троечку этих таблеток, он выбивает тоже, вот, потом он их выплюнул в итоге, но я об этом не знал, оказывается я выступал, mm -hmm. пел песни, вот. только пел э, все время первый куплет от одной песни я спел э, на все песни. Еще так э, с выражением вроде все так получилось. Почему-то все не понравились. Я ушел в зал, сел вдалеке. Это там на задних сиденьях зал. Вот. И пил чай. Вот. У меня в руке была кружка. Я пил чай и смотрел на сцену. Вот. И все время Час часто получалось так, что я брал кружку, а в руках у меня ничего не было. Я думаю, блин, что ж так, где же была кружка? Вот. И смотрел на выступление группы Егморт как раз. А там происходило такое действие, что Виталик ехал на большой такой разноцветной мультяшной улитке и пел песни. И всем это так нравилось, они цеплялись за эту улитку, а она как сопли такая вот растягивалась и оставалась в их руках. Вот Меня это так меня дико впечатлило, вот, что я понял, что мне пора домой. Так как от Дома культуры, в котором мы выступали, до моего дома... Но ну, если идти пешком, то это надо было потратить где-то час времени здоровому, трезвому человеку. Вот. А в каком состоянии шел я? Вот. Я все время считал, что со мной идет Серега, у которого понос. Вот. И я останавливался время от времени на тротуарах и ждал, пока Серега сходит, покакает в кустиках. Друзья. Очень прошу вас проявлять активность под моими роликами и ставить либо лайки, либо дизлайки и писать какие-то комментарии. А если вас что-то не устраивает или наоборот устраивает, вы обязательно пишите, мы посмотрим на это все и примем во внимание. Я очень хочу сделать так, чтобы вам этот канал был интересен ну и, соответственно, мне нужна ваша обратная связь. Остановился даже автобус, когда я уже устал идти, говорю, Серега, поехали на автобусе. Он говорит, да, да, поехали, сейчас только досру. Вот, и, собственно, я кидал ему через забор бумажки. Мы заходим в автобус, ко мне подходит кондуктор и говорит, пожалуйста, ваш билет. Я говорю, сейчас Серега, заплатит. Е-е-е-е!